Всем привет. Сегодня тема будет... Так, сегодня у нас пятница. Время, конечно, у кого как. Давайте на субботу будет утро. Карта дня утро, потом карта дня субботы и карта дня вечера субботы и карта дня ночи субботы. Вообще, по идее, сначала ночь субботы наступит сегодня с пятницы на субботу. Сначала ночь субботы. Так, сегодня, значит, с какими мыслями вы можете уснуть? С какими мыслями? Ночь субботы. Так, а сегодня, подождите, какое число? Сейчас. Так. так, сегодня... Сейчас, секундочку. Сегодня 24 декабря. Вот, на 25 декабря карта ночи. Возможно, кто-то ночью работает даже. Какие мысли будут о чем? Также. Кто-то ночью будет засыпать с какими мыслями о чем? Так, на 25 декабря карта ночи. Карта ночи. Карта ночи, вот, убираем хобби. Вы будете с мыслями думать о своем увлечении, о своем творчестве, смотрим. Надо учиться творчеству, науке, музыке. Вы будете думать, чему именно учиться и что вам нужны новые знания. Всем пока!